Итак, у нас сегодня каточка, получается, без улик. Сложность кошмар. Попробуем вычислить его. Это впервые Мы на такой в сложности. В так, а что мне нужно, нужно вообще в целом, наверное, найти комнату и там уже как-то пытаться Мы вычислить. Нет, не нужны, не знаете, ли? что я придумал? ЕМП, конечно, хорошо. Я, наверное, возьму фотик. Если все покажут, покажет, то мы его можем сфотографировать и сразу исключить Фантома какого-нибудь Я понял и Тут у нас щиток Так, доски нету я там не посмотрел, кстати Есть ли у нас О, у нас зеркало, кстати Ну, вот здесь получается Так, ладно, пойду я схожу в машину Что мы возьмем? Что мы возьмем? Что мы возьмем? Я даже не знаю. <свист> а, ладно, попробуем, наверное... А, хватит мне в руках. На правильный микрофон послушаем. Может быть, сейчас как баншуха закричит мне в лицо. думаем ага, десничка есть точно на кухне вообще угу. Странные звуки. О, мне хочется взять, наверное... Я просто поставлю. Хочется взять благовоние в руку, я не могу так... Так, ну это уже, наверное, не демон. Потому что я два раза глянул. Глянул в зеркало. Таки не фотик. Попробую все-таки его прослушать немного. где я туда зашел а -а -а. Он как будто стал быстрее. Короче, сейчас будем вычеркивать. Я так понимаю, а у меня рассудка уже на нуле почти что. Скорость как будто стала выше Короче, мне нужен фотик. Я не подожу на кухню, наверное. <с> <с> я ж попробую с фотиком сфотографировать его и Кого знает. Короче, это не Мюлинг. Это не Мюлинг. Это не ревенант Это не Райдзю. А, Мираж, кстати. Миража надо проверить. Сейчас мы Миража проверим сразу. Ну, я думаю, сейчас зайду сразу, охота начнется. Медленный. Это близнецы? Прямо очень медленный какой-то. Ой, где... Блин, жалко, фотика нету, А, почему? -то. это не фантом сейчас слушаем еще одну ход если будет быстро передвигаться значит это близнецы это не фантом ну не диаген получается не демон ни мары не ни тень, значит Джина тоже нет. Не знаю, не знаю. вообще непонятно опять сейчас еще одну ходу смотрим и будем тогда уже от этого отталкиваться а мираж это посмотреть но такой-то медленный призрак может ревенант может быть надо показать себя между охотами какой-то короткий промежуток Ладно, сейчас попробуем, короче, посмотреть, как он на нас пойдет. То есть у нас есть прямая, у нас есть туда. Сразу побежим. Медленный какой-то. Не ТаЕ. Эй! Сейчас быстро идет. Нет, не ускоряется. пытался с ней поговорить, а микрофон выключен был. ну короче, не суть, это близнецы. ну один быстрый, второй медленный. я не знаю, ну логика такая у меня. можно, конечно, еще одну ходу посмотреть, но я не вижу смысла. МП, блин. ладно. пойду выполню задание, попробую. А, последний раз слушаем его. Если он еще будет медленно ходить. Значит это близнецы. А фонарик я выкинул, да? Что-то он перестал взаимодействовать. Да, медленно но ну, все это сто процентов бизнес ну, либо я не знаю <звы> а, поехали с близнецами домой В принципе, наверное, и все. Угу, отлично. Я получилась игра у нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.